Прошла только что информация, что вот этот корпус и торговый центр то ли выкупил казино, то ли собирается выкупать казино. Как бы здесь и так нижний этаж казино. Но, видимо, казино будет еще больше на Краснополяне. Ну и, конечно, кайф жизни именно в самом курорте. Это то, что ты можешь пешком с канатки добраться домой. Ну и на машине это тоже сделать не проблема, потому что вот тут есть парковка. На самом деле много и так парковок. То есть ты просто ставишь и едешь жить туда в поляну. Так что там, как бы есть душа, а здесь есть туризм. Ну и как же быть на поляне и не оказаться возле елки. Хочешь уже, в принципе, и скоро 23 февраля будет. Но елка до сих пор вообще стоит. Потому что зима, но идет дождь. И самый то прикол в том, что с каждым годом вот эти вот кафешки, какие-то места добавляются, добавляются. Раньше это была просто такая голая площадка. Сейчас появились вот такие вот атмосферное место, написано. Гуляем, бар, елка, какие-то вот еще места, где просто ярмарки проходят. А вот чуть дальше расположился скейт-парк. Еще спортивная какая-то площадка есть. То есть много разной активности, они все больше, больше, больше, больше, больше. Добавляется, добавляется, добавляется. И с каждым годом все приятнее и приятнее здесь находиться. Пока ехали с поляны, немножко закимарили, приехали, а уже и в Сириусе. И теперь мы с вами едем в жилой комплекс «Адлер», посмотрим там быстренько квартиру, а потом едем еще сюда, в «Сириус». Вообще «Сириус» так-то неплохо преображается. Здесь, как вы видите, уже практически готов центр гимнастики, международный. Возможно, мы проедем мимо «Монтеро», я вам тоже покажу. Здесь ребята активно сейчас делают территорию перед ним. Я думаю, что в этом году мы уже увидим, как он будет запущен и будет полностью функционировать. Чуть поодаль, вот с левой стороны, э, у нас будет центра единоборств и еще чего-то там. А сзади уже практически по монолиту возведен концертный зал. И это только, не знаю, может, пятая, может быть, шестая, седьмая часть того, что вообще планируется построить в Сириусе. Насколько я знаю, должны немножечко укоротить Сочи автодром и сделать прямые переходы благо здесь это есть возможность. Мы увидим с вами в течение 3-4-5 лет Сириус будет действительно преображаться и будет, наверное, одним из лучших мест в России и, наверное, одним из лучших мест в мире. Благо здесь есть возможность, чтобы это все реализовать. Много пустых полей, которые можно с нуля застроить хорошо. И тротуары сделать нормальные. Мы заехали на ту самую легендарную пробку, которая постоянно стоит на Гастелло. Которые постоянно меня троллят в комментариях, что чувак, да там же вообще не продохнуть. Сейчас мы доедем до жилого комплекса и посмотрим, насколько же она реально стоячая или все-таки она не стоячая. О. Риторический вопрос поднимается, господа, на этом канале. Ставлю ставку 5 минут. Ну, глупо отрицать, что затруднение движения есть. Но да, все в есть. комментах говорят, оно что есть. там вообще не продохнешь, Олег. Да не, не. ну не как нормально. Минут. Ну да, движение трудное, но в целом нормально. Но ну, есть, да, Но 5 минут вокзал. Ну, иногда, когда прям апокалипсис здесь, наверное, я думаю. Но я здесь не живу, но все все разы, которые я здесь был, ну, всегда адекватно Смотрим! Это вот, собственно, пробка, про которую вот говорят, какие большие расстояния. Комфортная пробка, да? Лучше бы ее не было, это Олег, ты сейчас говоришь прописные истины, и так понятно, что лучше бы ее не было. Но она есть, и по мнению большинства это просто ад адский. Видимо, ребята, может быть, не стояли в центре Сочи, или, может быть, эти ребята не стояли в хосте, когда они едут в Адре летом. Или, может быть, они не стояли в Москве на ТТК, например, если для них это Адлера. ад просто. Или в центре Адлера, да. То есть пробка просто неимоверная. даже пробка не назвать, просто едем. Ну, да? И навстречу нам едут, но тихо. Подъезжаем к кадлеру. Нам сейчас нужно здесь сфоткать фоточку с Илюхой вместе. У нас там есть табличка. Покажи, пожалуйста, ее. И мы начали в инстаграме вести такую штуку. А как я тебе покажу? Она на полу лежит вот здесь. Так, а, это, рубрику. Меня, да? вот Небольшую рубрику о том, где мы рассказываем, что мы брали квартиру на продажу и как это все реализовывается. То есть сколько времени мы потратили, с чем мы столкнулись, какая была стартовая цена, какая была цена продажи. Какие моменты встретились при сделке, поэтому мы сейчас едем фоткаться, а после этого еще Илюха говорит, есть какая черновая квартира, тоже ее глянем. Есть ремонт там двухкомнатная, есть черновая двухкомнатная. 2 миллиона разницы у людей есть выбор. Ремонт как раз стоит плюс-минус 2 миллиона, то есть вы можете сделать под себя, можете взять готовое на вопросы 2 миллиона. Как вы знаете, жилой комплекс Адлер не так давно обнесли забором, то есть абы кто теперь сюда просто пройти не может. Если вы обладаете машиной, то вы, безусловно, конечно, сюда встанете, но если у вас есть ключ. И самое главное это в Адлере, что это ровное место, здесь есть огромное количество коммерций, кофе, барбершоп, перекресток, через дорогу пятерочка, чуть дальше магнит, озон, сдек, все Лайдер, что рисует. нужно есть вообще. Еще, на кстати, некоторые думают, что здесь все в бетоне и нет детской площадки и спортивной площадки, но она есть и как раз таки в зеленой зоне. Чувак, такой красивый Может, с вообще. Он там спрятан на дворы Вот под этой вот. Да. С Да, если кто-то хочет, вот это вот здание сдается в аренду Вон там у вот школы еще находится. Мы еще, кстати, здесь взяли квартиру на ремонт Для многих из вас сейчас это будет новость, что мы тут решили все-таки заняться ремонтами Наконец-то мы запустили, правда, еще не на 100% направление ремонтов Но, тем не менее, здесь у нас есть квартира на высоком этаже Мы же ее продавали, мы же в ней будем делать ремонт Вот так выглядит ЖК Адлер Здесь большая парковка Как вы видите, всем, в принципе, места хватает еще нижняя такая часть, там мест не так много, но тем не менее они есть гляньте какая элита-то живет в Адлере, Майбах я давно говорил, что это недооцененный комплекс. Все время с ребятами ездить на какие-то объекты, это всегда непредсказуемо. Потому что вот мы с Люхой договорились, давай посмотрим одну. Когда подъезжали, вы видел, него нас раскатал, что давай посмотрим все-таки две. А потом он говорит, что у меня так-то вообще здесь много есть вариантов. И вообще от 7 миллионов можно посмотреть. Давай, может быть, с снимем. А у нас как бы еще квартиры на сегодня запланированы. И еще и встреча у меня запланирована. Но! А я вообще поехал посмотреть одну квартиру в поляне. Возможно, для себя посмотрел почему-то 10 плюс. Так бывает. Да. Хрень. Какая в потоке. Олег, кстати, сегодня освободил время для жизни, когда выпил стакан. И немножечко себя, для недвижки. Еще. Поднимаемся, смотреть, как что это. Ты говоришь, что точно такие же квартиры в черне стоят столько же. Да. То есть, это типа у тебя с ремонтом по цене и черновой дизайнерским ремонтом ну как бы здесь дизайнерским ремонтом еще пока не попахивает потому ну, что здесь есть только этого. здесь есть только стены и больше как бы ничего и то есть ни кухни ни мебели ну больше ничего нет посмотреть а ну камера не передаст себя. это да вид здесь действительно крутой прям ну хороший правда немножечко вот у нас здесь э, облака скрывает вид гор. Здесь, значит, у нас санузел вот такого формата. Ниша сюда вот так, можешь что-нибудь сделать. Спальня номер один. Спальня номер два с балконом фирменная. Море видно, вон там чуть-чуть. Вот такой вид небольшой в дом, ну и, естественно, на перспективу гор. Вот, кстати, пробка на гастелла. вот, знакомьтесь, это Еще раз вам, пожалуйста. Все квартиры, которые вот вы видите на этом канале, нужно смотреть всегда вживую. Потому что камера совершенно по-другому все передает, в других параметрах, других масштабах. То есть горы, вот, например, мы сейчас видим действительно большими и масштабными, а вы на камере их видите вот такими маленькими. Ну и ничего ты с этим не сделаешь. А это стоит 14 квартир, А черновая стоит на 2 миллиона дешевле. 13,5. 12 Сколько? 12,5. 12,5. Ну, потому что ты говоришь. Но смотрите. это опять же самая низкая цена по комплексу Это черновой. Средняя цена здесь от 13,5 до 15 на черновые такой площадь. Ага. То есть вот два предложения. Эта квартира, если не продается до конца февраля, у них уходит вариант, и они начинают продавать 15,5. То есть сразу на миллион поднимают ну, все. Надо главное, чтобы вот эту табличку показать в этой квартире, но попозже да. ага, Будем справа. надеяться, что так оно и будет Идем смотреть черновую <свят> Точно такая же квартира, господа, только уже без ремонта И она, как вы понимаете, дешевле Ее можно приобрести, сделать в ней ремонт на свой вкус но там, мне кажется, все равно как-то интереснее, выигрышнее, потому что здесь немножко краешек дома видно. Но, тем не менее, то есть можете сделать ремонт, какой хотите, если тот вам не понравился. Вообще, я думал, что только возле нашего дома есть вот такая нычка для мотоциклов. Но здесь они нашли себе прекрасное местечко для того, чтобы под вот этой вот проездной частью сделать себе стояночку. Не мокнуть, ничего. Все такие хорошие, красивые стоят. А еще очень забавно, когда люди говорят, что Сочи не интересен был никогда. Вот я просто помню, говорил людям, покупайте здесь квартиры по 2,5, по 3,5, 4 миллиона рублей они стоили. Вот эти вот большие, то есть их можно было поискать там и за 4 что-нибудь взять. Сейчас, пожалуйста, 12,5, 14,5 и так далее. Но много кто на этой неинтересности заработал. Ну и теперь мы встаем в эту гигантскую пробку на Гастелло. Время 15.50. Сейчас включаю таймлапс, просто посмотрим, сколько времени займет. это оказывается даже и не пятиминутное, 3. а трехминутное. Он сейчас четыре. Ну, а мы с вами стартуем в Сириус, нас там ждут. Колеж, мы оказались в Сириусе, значит, что здесь есть какие-то онлайн-курсы вот в этом вот лицее. А ровно по соседству вот уже достраивается Монтера, опять же, по монолиту. На сегодняшний день это самый дорогой объект в Сочи. Цена квадрата начинается от 2 с чем-то там миллионов рублей, точно не могу вам сказать цифру, но это будет крутой апарт-отель под управлением Мариота. то есть вы точно здесь будете получать пассивный доход и при этом ваша недвижка в первой береговой линии в самом дорогом районе Сочи, безусловно, будет расти в цене. Это просто к бабке не ходить, так будет. Тот, кто хочет с этим поспорить, лучше не стоит, потому что вся недвижка в Сочи выросла за 7 лет и продолжает расти. И лучшее места нет в Сочи. Монтера его заняла. Поэтому от него и будет все отталкиваться. Спорить бессмысленно, господа. Время покажет все. Собственный пляж, бассейны, управление, фитнес-центр. Все, что нужно пятизвездочному отелю, будет здесь. Вот фишт. И здесь, как вы знаете, строят еще много различной инфраструктуры. И здесь же рядом еще находится спортивная площадка, про которую я вам рассказывал. Но мы ее посмотрим не в пасмурную погоду. Ее открыли, и она очень крутая. Олег, ты как спортсмен должен с нами сходить обязательно. Да, я не могу. Она вот здесь. Ну и так как у нас формат бложика, то под конец дня нам посоветовали заехать поесть пасты на рынок Фабрициуса. Звучит не очень, да? Но ребята нам сказали, готовят сами пасту, и что она очень крутая. Девочки у нас из офиса уже ездили, пробовали, посоветовали нам. Ребята говорят, что мы сами все готовим, сами делаем пасту, так что сейчас мы ее отведаем. Поправьте, 320 рублей, кстати, стоит. Ру тесто кафе. В общем, первый раз здесь. Сейчас мы попробуем, как у ребят вкусно или невкусно. Карбонара. Олег говорит, что просто да, очень, г -м. Г -м. очень крутые. И, кстати, кажется, что вроде мало, но на самом деле порция прям... Там кто-то газует. А вы на вынос тоже делаете? На заказ, например. Там можно купить и у вас. Да, у нас да, Яндекс доставка есть. Мы, в принципе, я сейчас уже со всеми там, пока связался курьерами связалась, то есть можно. Это паста -фреска. Прикольно. Я на тысячу купил только что равиоли и пасты пока ждал. Смысл в том, что Но это не раз. Паста фреска. мы ее делаем через бронзовую матрицу. Если присмотритесь, у вас неровная текстура у пасты, она шероховатая. За счет этого нам больше впитывает соус. Ну и, соответственно, mm. так как она быстро варится, этот соус в вот, пористый, да, он проникает в этому В общем, вам, господа, придется найти это на рынке фабрициус, вот, все вот здесь. И заехать к ребятам. Вот их логотип. И, возможно, как-нибудь мы вставим ссылочку вниз, вы ее посмотрите и обратитесь. К ней. Mm. Олег, подтверждаешь? Да, вкусно, пацаны отлично Значит, это... одобрено это определенная рекомендация. господа у них действительно очень вкусно и за эти попробуйте возможно что-то еще купите с собой я бы сказал что потрясающе вкусно. спасибо вам большое было правда очень вкусно да. До